Здравствуйте, больше не могу оттягивать этот момент. Пришло время окунуться в балдежный или же нет, Мирская Рима. Если быть честным, сейчас я настроен очень скептически по отношению к этой игре, особенно главной сюжетной линии. Так что давайте вместе со мной разберемся, что там есть, что там как, куда и почему. Так что поудобнее припаркуйтесь, цапните покушаться, и приятного просмотра. Игра начинается с того, как нашего персонажа везут в телеге с другими заключенными. Вот это вот волосатое рыло оказалось достаточно болтливым и говорит: Брат, вот тебе не фартануло, что тебя. Саплин, да, но ну ты лохозавр. Также оказалось, что рядом с нами везут важного гнидача по имени Ульфрик Буревестник. Он лидер мятежников, которые именуют себя братьями Бури. С этими уродами нам еще предстоит встретиться, но об этом попозже. Сейчас же меня в компании этих уголовничков везут на казнь. Вообще, я так понимаю, играть за заключенного это фишка всей серии Тест, да? Фартумашки, Ауен! Короче, видим имперских дебилов, вываливаемся из телеги и слышим незабвенное А кто ты? Я! Футбольный мячик! И знаете, я сначала думал создать себе как какого-нибудь норда, похожего на викинга, но в какой-то момент меня осенило, что я должен следовать современным тенденциям. Я должен отойти от вот этих вот привычных канонов главного героя. Поэтому прошу любить и жаловать, моя сильная и независимая главная героиня Пусс. А вам что-то не нравится? А где сказано, что до вакина может быть только мужчина, а? Проблемы какие-то, грязные сексистские мрази. В Скайриме беды просто потому, что всем правят мерзкие спермабаки. Вот эти вот свиньи с игре хромосомой, но я наведу здесь порядок. Под моим чутким, женским присмотром все станет хорошо. Драконов не будет, воин не будет, все будут работать на шахтах и слушать пошлую моли. Короче, дракон, давай прилетай, кричи говнокричалки свои, и я побежала отсюда. В общем, летающий писюн всех размотал, и теперь передо мной стоит выбор: с кем мне убегать. Я выбираю блонью динчика и мы с ним вместе заваливаемся в крепость там я получаю свои первые шмотки и теперь нужно сбежать отсюда попутно вырезав имперских дебилов и пока я это делаю скажу кое-что на будущее я играю в оригинальный скорим с какими-то модами поэтому если в некоторых моментах все будет выглядеть немного непривычно сорян это моды э, вот да держу в курсе короче мы с этой дебилкой вывалились на улицу и он говорит что нам нужно разделиться и просит заскочить к его сеструхи в деревню Ривервуд. за кадром придя туда потому что я дебил и забыл включить запись девка посоветовала сходить и рассказать все про дракона я из города вайтран завалившись к нему я перескал все известное говно он сказал обратиться к его предводному магу это зараза говорит слышишь бля иди лазить по каким-то сраным руинам в поисках драконьего камня бля, тупые мешки со спермой лишь бы женщину заставить работать я может тоже хочу стать магиней, и что мне делать скорее ему необходим феминизм к слову зацените как прикольно выглядит вайтран нормально да вообще если бы я был дурак я бы сразу пошел лазать по этим злоебучим пещерам но так как я был рожден со сикью выше 200 я решил сразу заиметь себе топ. Шмотки. И так как я играю за девку, мне нужно выбрать что-нибудь ну, моднявое. Не буду же я ходить в какой-то сраной кольчуге. Я все-таки мир пришел спасать или шо. В общем, да, это броня темного братства. По-моему, достаточно стильно. А для начала игры само то. Займев себе красивые шмотки, самое время пойти в пещеры за этим сраным драконим камнем. Если быть предельно откровенным, первые четыре часа Каримой я просто, сука, на дух не переношу. Я проходил их какое-то запредельное количество раз. Уже на третий раз мне надоело, а сейчас, наверное, раз 15 И я просто. Хочу умереть. Я помню, в прошлое свое прохождение я уровня до 30-го играл без криков. Просто потому, что мне было в западло проходить эти дебильные пещеры. Потом идти к дедам, которые учат кричать. Такая духота, чуваки. Это God damn. Кстати, насчет пещер. Сюда мы еще вернемся и не один сука раз. Так что я морально готовлю себя провести минимум половину игры в подземельях, сражаясь с драуграми скелетами и пауками. Прости, Гашан Интерес в сделку не входил. Бля, сука, почему пауки? Вот обязательно во все игры пихать этих мразей. Давай игра, покажи мне его поближе, я хочу получше рассмотреть все его части тела. Красота. Ненавижу ебаных пауков. Разгадав головоломку для даунов, я нашел Челика, который подрезал себе нужную мне штучку. С ним вроде есть какой-то квест, но если честно, мне вообще похеру. Каждый спермабак в Скарими заслуживает смерти. С помощью найденной скрижали я открыл пароход, нарезал еще немножко зомбятины и свалил отсюда. Вернувшись в Айтран, оказалось. Что сюда прилетел дракон. И так как опыт в этом деле у меня есть, Ярл просит помочь завалить летающую паскуду. Ну что погнали, накидаем летающей заразе. Короче, я в компании эльфийской сестренки и каких-то членоносцев размотал дракона. Потом моя героиня села ему на лицо, и все, скотина повержена. Перед смертью дракон назвал мою героиню Давакином и сдох, инсталировав свою душу в эту красопэточку. Вернувшись в Вайтран, да я пересказал все случившееся Ярлу. И он такой: А-а-а, нихуя ты, Давакин! Во-первых, Давакинеса тупой мужлан, а во во-вторых... КОГО? Короче, мне тут сказали, что я избранный, все дела, там мир спасу и прочее говно. И как оказалось, мою Довыкинессу призвали к себе седобородые. Это какие-то дегенераты, которые живут в уединении и могут меня научить кричать. А! По-моему, я и так отлично с этим справляюсь, но раз надо, то ок. Перед уходом Ярл в благодарность дарит мне мою личную рабыню Ваенессу... Блять. Короче, вот эту девочку по имени Лидия. Вот это морда. Ву! Правильно, игра уже начинает понимать, что мне нужно. Теперь мы с сестренкой пойдем спасать мир в прямом смысле пойдем и эта дорога просто сука длиною в жизнь пока что я просто бьюсь в восторге лазать по пещерам и ходить мне нравится Это 26 10 добравшись почти на вершину на моем пути встал ледяной тролль хуйня подумал я и с помощью лидии лука и небольшой хитрости я гниду завалил но тролль тоже в долгу не остался и как-то захуярил лидию так не пойдет за сестру глотну менстру поэтому перезагружаемся дойдя наконец-то до этих сраных дедов начинается лекция сначала я продемонстрировал им свой крик и эти гниды начинают супер скучно и медленно говорить, что у меня какое-то предназначение, и типа ВАУ. Кровь дракона даёт сиксовитый дракон, неоптый март, покажи сикса, а как ты в двух словах эти черти научили меня кричать. Крик или же ум произносится на языке драконов, а давакин это такая параша, наделенная даром драконьей крови и типа поэтому я могу кричать и всасывать души драконов. Класс. Короче, научив меня криком, кстати вот этот вот крик самый полезный, потому что помогает преодолевать расстояние, а это отлично. Теперь эти старые гниды говорят, иди в пещеру и добудь какой-то рок говна. Ну что, сестра, погнали. Нарезав дебилов, я рок не нашел, но нашел записку, в которой говорится, что мне нужно с кем встретиться для этого нужно завалиться в таверну в ривервуде и снять комнату на чердаке блять из шести глав первого акта в половине я лазал по пещерам просто замечательно Р разнообразие ладно погнали в ривервуд написала письмо еще одна сестренка по имени дельфина она член а точнее влагалище ордена клинков это такая организация элитных ребятишек которая старается делать хорошие дела и если чё спасать мир короче местная лига справедливости это швабра говорит что моя довокинеса нужно как раз таки остановить надвигающийся пиздец но для этого нужно показать, что я не лох. Надо вместе с этой тетей завалить дракона. Придя до нужного места, я вижу, как главный плохой дракон по имени Алдуин воскрешает другого дракона. Нихуя! Ну и теперь мне с сестренками нужно дать подсрак улетающей за лупе. No! Дельфиныч говорит, нихуя, так да и вправду давакин вот это да. Короче, она рассказала, что клинки должны остановить драконов, иначе пиздец. Дельфина говорит, что нам нужно понять, кто стоит за воскрешением драконов. По подозрениям этой скотины, во всем этом дерьме может быть замешан Талмор. Это организация эльфов, цель которых защищать интересы остроухих мразот на континенте. Ну и естественно, этот самый Талмор постоянно замешан в политических интригах в Тамриэле. В общем, нам нужно беспалево Проникнув в Талмарское посольство. Дельфины раздобудят мне приглашение на прием, организованный посланицей Талмара по имени Элен Вен. Все, понял, принял, погнали на тусовку. Надев на себя богатые шмотки, моя героиня завалилась на пьянку-гулянку. Мм да, что-то тухловатая вечеринка. Музло в колонках не ебашит, бухла не подвезли, все что-то сидят, гундят, как деды какие-то. Пошли, в общем, вы все нахуй. Короче, беспалево проникнув внутрь поместья, мне нужно отыскать информацию о драконах. И здесь у меня возникла проблема. До прихода в эту странную резиденцию нужно было встретиться. С типчиком и отдать ему свои шмотки Чтобы он их сюда протащил И можно было с нормальным оружием ходить и убивать Но я немного обосрался И поэтому в вооружении у меня самая чмошная магия И какой-то ножичек Но ну, ничего, истинная сила не в вооружении А в умении его использовать Ну шо вы мешки со спермой тупые Я вам сейчас всем не небритой на лицо сяду Умерев здесь раз 10, я решил действовать тактически грамотно. Я разделил солдат, сжег одного из них магией, оделся в его шмотки и подрезал нормальное оружие. Ну а дальше началось уничтожение эльфов мужского пола. Убив остроухих спермабаков, моя довакинеса нашла досьена какого-то челикса по имени Эсберн. И оттуда она узнала, что Талмор с драконами никак не связаны, то, что эти эльфийские морды ищут вышеупомянутого Эсберна. Вернувшись в Ривервуд, пересказываем все это говно дельфини. И теперь она говорит, что нам нужно найти Эсберна раньше Талмарцев. Этот дядь. Типа шарит за драконов, и он нам как-то пригодится. В досье было написано, что Эсберт может находиться в городе Рифтон. Там с его поисками нам поможет Бриньюльф, лидер гильдии воров, и еще он озвучен Всеволодом Кузнецовым. Э, держу в курсе. И пока я лазаю по какой-то пещере... М -м -м, девочки, я в шоке. Почему всем в Скайриме рулят тупые спермоносцы? А? Все, с этого момента я со всем этим говном разберусь. У нас будут Сестры Бури, Темное Сестринство, коллегия Могинь Винтерхолда, Соратницы, коллегия -бардинь и имперские Борд Нессы. В общем, пересяду с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Короче, я дошел до места, где скрывается нужный мне Челикс. Эсберн рассказывает, что Алдуин вернулся, а это значит, что все, пиздец, конец света, дальше можно не играть. Но, услышав, что я довыки он такой «Охуеть!». И теперь шанс на спасение мира резко повысился. Вернувшись к Дельфине, пожилой с рассказал, что есть некий древний храм, в котором есть стена Алдуина, и на ней древние норды запечатлели какую-то информацию, которая поможет нам убить главного паскудоча. Ну, короче, погнали туда. Ха-ха-ха, угадайте, что... Правильно, пещера Ну пещера и пещера, что бухтеть-то Блять, пять пещер из десяти квестов В восторг Короче, пробравшись до этой стены, мы туточки парканулись И Эсбин рассказывает, что на этой стене показан момент, как люди восстали против драконов И объединившись, дали Алдуину просраться Победили они его с помощью какого-то особенного крика, который может сбить дракона с неба Теперь нужно пойти к седобородам и узнать, им бы они что-то шарят Завалившись к дедам, я спросил у одного из них, знает ли он что-то про крик, которым победили Алдуина он сначала послал меня нахер, но потом его корень сказал: слышишь, бля, заебал, ну помоги И дед рассказал, что нужный мне крик называется драконобой. Но его знает только магистр этого сраного ордена по имени Портурнакс. Он живет на самой вершине этой горы. Чтобы к нему пробраться, деды научили меня крику, чтобы расчищать погоду. И сквозь бураны ледяных привидений я потопал на вершину горы. Завалившись туда, оказалось, что Портурнакс ебать дракон. Здарова, бандиты. Короче, он научил меня дышать огнем. Спасибо. А также драконыч рассказал, что он не знает крик драконобой, так как его создали люди и драконы чисто физически не могут произнести эти слова а еще оказалось что алдуин его старший брат и Портурнакс говорит что он ебланный конч. алдуин жертный годный дом я пошутил В общем, в прошлом Норды не смогли убить алдуина, а с помощью какого-то волшебного свитка забросили его в потоке времени и как раз из-за этого гнида снова появилась и начался вот этот весь беспредел на скоримузской земле. Блять, ой, дебилизм опять. С помощью этого свитка я смогу заглянуть в... Прошлое, и там узнать нужный мне крик. Ну а где спрятан этот самый древний свиток, дракон не знает. Но мой Корей Шесбен рассказал, что магии с коллегией Винтерхолде могут что-то знать. Завалившись туда, вот эта вот мразь рассказала, что о Свитке знает местный шизоид по имени Септими Сигоний. Живет он где-то на отшибе. Придя к нему, поехавший дед сказал, что свиток может находиться в две руинах. Окей, пиздуем туда. Снова лазать по пещерам. Но на этот раз они населены две роботами говна и фалмерскими чертями. И в этот момент я начал понимать, что мой персонаж не может. Немножко так совсем чуть-чуть отстает по уровню от местных обитателей. Но благо со мной есть моя верная сестра по оружию Лидия. Она-то всегда готова прийти мне на помощь. Блять. В общем, я вспомнил известную мудрость, по которой проходил некоторые локации в Dark Souls, а именно быстрые ноги пизды не получат, поэтому я просто прорашил, порезал немножко фалмеров, потом с помощью лифта призвал к себе Лидию и нарезав еще полсотни болванчиков и пошараюбясь по этим злоебучим катакомбам, девки завалились в какой-то зал, где нужно решить двемерскую головоломку. Пораша, кстати, бесплатная. Удачно потыкав на кнопочки, что-то там сработало, что-то спустилось и моя Давыкинесса заграбастала себе нужный свиток. Вернувшись к дракону, я начал зырить, что там в этом пру в прошлом вообще было. Вот эти вот микрочелики из прошлого убивают драконов, а потом с помощью криков и магического свитка отправляют Алдуина тусоваться во временном разрыве. Короче, я узнал нужные крики, как только я все выучил, завалился Алдуин и говорит: Я тебя захуярю. Теперь с сестренкой Лидией и драконы чем Портурнаксом нужно победить Алдуина. Честно сказать, не самый простой враг, особенно на девятом уровне. Без хилок в легкой броне. Пришлось даже сбегать до магаза, закупиться и смотреть эти сраные флешбеки заново, блядь. Ну, короче, я дал Алдуину пизды, а он такой: Я протестую! против пизды. И улетел, сказав, что никто здесь его убить не сможет. Мда. Партурнакс говорит, что рассказать, куда свалил Алдуин, может один из его подсосов. Но для этого его нужно изловить. Делать это придется в Вайтране в Драконьем Пределе, так как изначально его построили как раз для этих целей. Шош принято. Я завалился к Ярлу и попросил о помощи. Он сказал, что из-за дебильной войны между братьями Бури и имперцами это не получится, потому что кто-то из них по-любому нападет, пока Вайтран будет ослаблен. Поэтому было решено провести мирные переговоры в замке у Седобородых, так как. Этих дедов все уважают. Слышишь ты? Животное поганое. Нам нужно провести переговоры. Приходи, гнида. Вкратце, что вообще происходит между имперцами и братьями Бури. Короче, сейчас Скарим является частью империи и имперский легион хочет, чтобы так все и оставалось. А братья Бури местная революционная организация, которая хочет, чтобы Скарим стал независимым королевством севера. И на почве всего этого началась гражданская война, так как некоторые ярлы поддерживают Ульфрика, а некоторые, как например Ярл Вайтрана, поддерживают имперцев. Э, вот. Короче, к дедам звали. Все самые важные пенисы Скайрима, они начинают срач между собой, у всех какие-то требования, то город отдайте, то эльфов прогоните. Ну как-то вы как падлы что ли поступаете? В общем, поделив города, эти мрази договорились о временном мире, отлично, и теперь надо поймать дракона. Перед уходом в Вайтран, Эсбен сказал, что клинкам нужно убить Портурнакса, так как в прошлом он был нехорошим парнем, э, драконом. И будучи командиром Алдуина, творил всякие злодеяния, и вроде как его убийство поспособствует возрождению клинков, но если честно, мне вообще поебать. А Портурнакс, к слову, нормальный такой дракон. Кстати, сраный Эсбен как-то не упомянул, что именно Портурнакс научил людей драконему лэнгвичу, чтобы они смогли противостоять Алдуину. Он такой местный ногой Сит тоже предал драконов. Ой, блять, на Dark Souls поскорее пройти. Ну, короче, я думаю, он хоть частично свои преступления искупил, поэтому убивать я его не собираюсь. Что ж, завалившись в Айтран, Ярл говорит, окей, я тебе помогу, и теперь нужно с помощью крика призвать подсоса Алдуина. Не без труда, и если честно, совершенно случайно, я загнал гниду в ловушку. Кстати, зацените, какой он красивый, прям вообще нормальный конь. Самый сосочный дракон в игре, как по мне. В общем, он говорит, что моей героине ту ум вообще в порядке, и многие драконы начали сомневаться в Алдуине, так как его... Его крик слабее моего и красивый ящер рассказал что алдуин тусуется в савангарде местном аналоге вальхалы куда попадают души воинов после смерти на поле боя и мне нужно туда как-то попасть но это не так просто так как вход туда находится на вершине горы добраться до которой можно только на крыльях но вот этот мистер меня любезно подкинет ну окей давай полетаем прилетев дракон паркуется у входа и говорит дальше пиздуй сам и здесь сразу две проблемы во первых мой персонаж уступает в силе местным драконом а во вторых тут нет моей сестренки Лии которая обычно танкует урон да и наносит урон вообще обычно я просто рядом бегу и в диалогах ебалом торгую типа я героиня всех победила а она так помощник но на самом деле лидия это истинная героиня скайрима Это предпоследний квест в игре, и вы просто ну посмотрите, это же копия ветреного пика из начала игры. Сука, даже враги те же. Да блять, даже эта вот дебильная дверь с драконьим когтем Скорим, сука, ты шо, и после такого вы мне будете что-то затирать: что Скорим разнообразная игра, что тут много всяких локаций. Да, их немало, но минимум половину времени вы проведете именно в таких местах. Это это пиздец. Но об этом в конце. Короче, я выбрался наружу, и теперь нужно пройти к порталу в Савангард. Тут опять сотни тысяч врагов, и в этот момент я осознал, насколько мой персонаж без помощи. И слабый я вот этой вот своей ковырялкой дракону просто пузо почесываю, но как говорится, хоть дракон, хоть каратист для борца ты лишь артист. Это я специально просто, блядь, тактическое отступление к подножью горы. М да. Вспомнив мудрость, дают бери-бьют-беги, я зарашил к порталу. И вот я, собственно, в Савангарде, в Вальхале. Там проникнув в черток Одина, э, в смысле, в зал доблести, я побазарил с воинами прошлого, и они согласились сразиться со мной против Алдуина. Кстати, он тусуется здесь из-за того, что питается душами умерших воинов, и типа вот так он восполняет свои силы э, держу в курсе короче теперь я в компании этих ребят должен завалить алдуина мы покричали и скотина прилетела Хе -хе, ну что ты бля на покури шестак говенный, что ты мне сделаешь хуйта чешуйчатая ну и типа все дракон повержен я победил спас мир ура вернувшись с Карим, драконы говорят что я красавчик алдуин вообще головой поехал и завалить его было нужно ну и на этом закончился с карим э, у меня только один вопрос -то так мало? серьезно основная сюжетная линия проходится за 7 часов. Я если чё не спидранил, я просто проходил как нужно. 7 часов, блять, даже Макс Пейна третьего я проходил дольше. Это какой-то ужас, девочки. Все происходит настолько сука, быстро, Йоу, ты избранная, ок. Надо убивать драконов, ок. Ебать, для убийства Алдуина нужен супер крик, ок. Ха, соси, полетел, ну полетел и полетел, чё бухтеть-то. Помогите мне убить Алдуина, ок. Бодищ, вот сюжет с Карима. Вообще еще я хотел рассказать немножко про конфликт братьев Бури с империей, даже вступил в ряды мятежников и даже захватил все форты. Это блять единственное что здесь нужно делать. А, ну и конечно, поход в пещеру и битва за Вайтран. Ну, вот это кстати было не так. Но в какой-то момент перед финальной битвой за Солитьют у меня просто крашнулся скрипт. Мне нужно поговорить с вот этим вот уёбком, но диалога с ним нету. Что, сука, я только и не делал, и перезагружался, и ждал, и в файлах игры лазал, и моды отключал, и в консоли команды драчил. Ничего не помогает. Поэтому пошли нахуй эти братья бури, Ульфрик, на, оформи мне лизинг, и тебе немножко гнида. И поэтому я решил завершить путь моей сильной и не независимой героини таким вот образом. В общем, интересно ли было проходить основной сюжет? Нет. Смотрите, из 19 глав, 7 из них лазать по пещерам, 4 главы просто нихуя не делать и разговаривать, ну а в остальных 8, да, там драконов можно поубивать и походить по карте. Интересно, просто до охуения. Под одним из моих старых роликов до сих пор находятся люди, которые пишут в комментах что-то в стиле, ты че еще мудак, Скорее, это просто это вообще там можно жить, я врубил вид от первого лица, и прям представляю себя в этом мире. Если у вас достаточно развитая фантазия, вы сможете Заниматься такой хуйней вообще в любой игре. Я в свое время так во второй мафии делал. Садился в машину, ездил по правилам, покупал себе костюмы и прочее. Представлял, что я типа там живу. Многие адекватные люди скорее всего скажут, что: бля, Гашан, ты не прав, и вся прелесть Скорима заключается в дополнительных заданиях. И тут не доебаться, вы действительно отчасти правы. В Скориме действительно есть много интересных дополнительных квестов. Лично мне приходят на ум сразу квесты с доедрами. Там еще есть масочки крутые и говорящий пес. Это да, это прикольно. Ну и в целом, гильдия воров нормальная, а... И как-то в голову больше ничего не приходит. Но я уверен, что-то еще по-любому там прикольное есть. Но все равно, почти во всех этих квестах или в любых других, вы отправляетесь шароебиться по пещерам. Всегда мечтал это делать. Это же так охуенно интересно. Ходишь такой по пещерам, как Индиана Джонс. А ты хотел отыгрывать мага? Сорян, надо идти в пещеру. Хотел быть вором? Ну, брат, надо попиздиться в пещерах. Хотел быть соратником, крутым воином. Ну, ты знаешь, куда тебе идти. Это какой-то пиздец. Я вообще поражаюсь, почему Скайрим получил статус этой священной коровы. Блять, в этой игре полно недостатков, их просто до жопы. Хотя, мне кажется, я начинаю понимать, в чем дело. Скайрим это максимально казуальная RPG Игра дико простая, в ней нет замудренных книжных диалогов, сложной прокачки. Здесь вообще ты можешь быть кем угодно. Ну типа, в обычной РПГ ты выбираешь класс, допустим, маг. И далее ты просто развиваешь нужные себе способности. А в Скайриме ты можешь быть богом. Ты можешь уметь использовать магию, оружие любого типа, носить броню любого типа. Создавать оружие, зелье, быть скрытным, прямо по ходу боя перестраиваться. Вот ты дерешься с мечом, хуякс, и ты уже супер непробиваемый тяжелый мракобес с двуручным топором. В принципе, вы можете сказать, что это наоборот интересно, но ебать, если это ролевая игра, вы отыгрываете персонажи. нельзя быть лучшим во всем, это невозможно, жизнь так не работает. И насколько я понимаю, Скорим берет не качеством, а количеством. Тут действительно дохера квестов, но половина из них это пещерные похождения, четверть просто мусорная параша принеси подай, иди нахуй не мешай, ну а оставшиеся четверть действительно интересные задания. Да, конечно, когда я поиграл Старим в первый раз, в лет так в 12-13, я был просто без ума, потому что это была моя первая РПГ, в которой я разобрался. Но спустя время, когда я прошел еще парочку других РПГ, я понял, что Старим на их фоне, ну, такой себе. Если вы думаете, что я сейчас про Ведьмака, то не совсем. Ведьмак, на мой взгляд, интересней, Срима, но я имел в виду Моравин. Я уже как-то говорил, что Скорим пытается строить сюжет по сценарному костяку Моравинда. Главный герой неизвестный заключенный. Он избранный суперспособностями. Согласно пророчеству, он должен спасти мир, от древнего злого уебка, которого раньше, победили, и который вернулся, чтобы снова кошмарить народ. Убить его можно только с помощью определенных артефактов. Я не играл в Обливию, но уверен, там тоже что-то похожее. И когда выйдет т 6, там тоже будет такой костяк сценария. Если в Фоллауте все строится на поиске родственников, то в тест вы избранный зэк, который должен победить древнее зло. Но при всем при этом в Скориме достаточно большой открытый мир, с модами очень даже секс, отличная музыка, крутая и пафосная заглавная тема, своеобразная северная атмосферка, ну и боевка как бы норм. Ну тут как бы 2011, сорян. Ну и до хера, конечно, прикольных шмоток и косметических предметов. И, конечно же, много возможностей. В DLC даже можно будет себе конуру забацать. Это, безусловно, заебись. Ну и подытоживая, считаю ли я Skyrim говном? Нет. Я никогда так не говорил и не скажу, Skyrim не говно. Это просто обычная, средняя, нормальная, казуальная RPG. И ничего сверхохуительного лично я в ней не вижу. В общем, надеюсь, вы меня поняли и приняли. Если вам нравится Skyrim, пожалуйста, я не против. Вы имеете полное право. Короче, на этом все. Ставьте класс, подписывайтесь писочку ну и не забудьте побалдеть под конечную заставку скоро услышимся Муа!